Я приветствую вас на своем канале Сегодня мы поговорим об сайте fantasybeat.life Обратите внимание, это экономическая игра с выводом реальных денег И за регистрацию дают 100 рублей Далее Смотрим то пользователи здесь только 160 человек раб, Выплатили 0 и работает а, первый день Пополнено 824 рубля Здесь есть описание самой игры Ну вот написано, что бонус 100 рублей Который постепенно можно будет выводить на ваш кошелек Скорость заработка зависит от вашей активности на нашем проекте. То есть можно как без вложений попробовать, так и с вложениями. Далее. Начисление происходит ежесекунда. Нет баллов и кешпоинтов. Нет заглушки. Приглашайте рефералов и получайте уникальные бонусы и высокую оплату за пополнение вашего реферала. Есть серфинг. Далее идут плюсы, но вы сами почитаете. И здесь вот платежные системы. Регистрация здесь простейшая. Я не буду на ней останавливаться, я уже зарегистрировалась Поэтому я делаю вход Входим по майлу и паролю И вот теперь смотрим У меня уже бегут какие-то там денежки Вот 100 рублей за регистрацию Сначала мы заходим в настройки для того, чтобы вписать свой кошелек, я, например, вписываю Pair, вы можете любой другой вы можете Kiwi U-Money, PerfectMoney Visa сохранить реквизиты здесь можете поменять пароли, если вам, вас что-то не устраивает Далее, вот это вот мой реферер. И теперь пойдем по меню. Заработок. Вот именно идет сам заработок. Здесь набираете слово собрать, когда здесь наберется определенная сумма. Она перейдет на баланс. И потом будет вывести. Есть и пополнить. Я уже говорила, что 100 рублей. Доход в день 1 рубль. Ну и здесь вы сами посмотрите. Конечно, здесь выгодно приглашать рефералов. Что значит увеличить? Смотрим. Увеличить. Здесь есть. Так называемые тарифные планы Называются они биты Вот это вот например реферальный То есть за каждого реферала вы получите 10 рублей Далее идет э, бит стоимостью 20 рублей Доход в день э, 1,2% То есть равняется 24 копейкам в день это если вы будете вкладываться. Ну и так далее вы можете посмотреть сами, какие еще здесь есть возможности. Дальше серфинг. Серфинг уже здесь есть. Посмотрите, какой он. 7 копеек, 7 копеек. И для 7 копеек смотреть 15 секунд. Это очень мало. Ну, то есть, в смысле, э, за 15 секунд вы получаете 7 копеек это хороший серфинг ну, здесь есть и 4 копейки и ниже 4 копеек как видите серфинга нет то есть делаете серфинг просматриваете и то а также зарабатываете деньги <coughs> ну, здесь лидеры бонус есть один раз в сутки просто надо Нажать «Получить бонус», и вот мне дали 1 рубль за бонус. ну Как видите, здесь всем дают бонус 1 рубль. Далее, здесь есть лотерея для любителей лотереи, тоже можете посмотреть. За каждое пополнение на сумму от 200 рублей вам начисляется один билет, который можно испытать бесплатно. Ну и какие здесь выигрыши. Я обычно в этом не участвую. Ну, а вы как хотите. Теперь рефералы. Здесь будет реферальная ссылочка. И реферальные материалы. Что мы читаем? За каждого активного реферала мы получаем 10 рублей. За пополнение баланса 8,3% это второй уровень. За один просмотр сайта рефералом вы получаете одну копейку. Здесь у вас будет список рефералов, кто откуда и что и как. Ну, честно говоря, так как я недавно обожглась, то я буду без вложений и посмотрю, платит этот э, сайт игра или нет. Мне надо взять реферальную ссылочку. Вот так. Копировать. Будет под видео. Как только я получу какие-то деньги, то я э, чек спайра выставлю в комментариях. Пожалуй, я все вам рассказала. Но ну, здесь вот тоже, <coughs> прошу прощения, новости, серфик, отзывы, статистика и контакты. Я хочу посмотреть контакты. Так, ну здесь только имеет для связи, и, честно говоря, он меня не очень устраивает. Как говорится, будем посмотреть, так как я пока буду без вложений. Мой аккаунт. Основное я вам рассказала, заходить сюда или нет, это ваше желание. Ваше решение. И поэтому, если вы сюда закидываете тысячи, мне не проявляйте потом претензий. Понравился – заходите. Не понравилось – пройдите без всяких комментариев отрицательного плана. Выход – Самое главное, мы все посмотрели. Вот. Еще раз опустилась вниз, покажу вам показать. Вот. На этом все. Как всегда, я вам желаю здоровья и больших доходов.